Привет, девчонки! В зоне вещания проект Валимайзофис.ру и я Юлия Рыш. И Я говорила, что этой зимой будет много девочек, которые с помощью моей, меня покинули офис и сейчас живут той жизнью, которой им только хотелось. И первое, сегодня я хочу вас познакомить с, с Анастасией Писаревской. А, Настя, привет! И мой первый вопрос тебе – как ты свалила из офиса? Юля, привет! Как я свалила из офиса? Ну, собственно, это не было каким-то на тот момент обдуманным решением. Я просто одела сначала одного ребенка, потом второго ребенка. А потом стало понятно, что в офисе я не вернусь, потому что просто нет ни желания, ни возможности. А как тебя вообще занесло на сайт «Валим из офиса»? Как-то в свободную минуту я читала ЖЖ Светланы Кубицкой. У нее также есть популярный аккаунт в Инстаграме. И она свободный бизнесмен, у нее несколько своих бизнесов, очень интересная, насыщенная жизнь. И однажды она написала о том, что она дала интервью одному проекту. И это оказался проект из Зоевса. Я прочитала это интервью и конечно же залезла на сайт, подписалась. Потом прошла тренинг и обучилась в профессии трафик-менеджер. А потом уже решила, что все-таки немножко цель у меня другая и пошла в наставничество. Настя, многие мамы говорят, что их призвание – это сидеть с детьми. У тебя двое детей. Почему ты решила начать свой бизнес? Я считаю, что женщина – очень многогранное создание то есть, да, мое призвание точно так же быть мамой и заниматься детьми, это нужно и важно. что у меня есть еще и другое призвание, я, я думаю, что еще не одно. То есть я потратила какое-то время на то, чтобы определить ту область, в которой я хочу чем-то еще заниматься. И, честно говоря, мне сразу стало гораздо легче выполнять свою роль мамы, потому что у меня появилась отдушина, у меня появилось любимое дело. В общем, я совершенно не считаю, что э, нужно быть только мамой, хотя, может, быть для кого-то это верный путь. Многие говорят, что мамочки – не платежеспособная аудитория, потому что они сидят в декретном отпуске. Ты же э, решила взять именно эту тематику для своего сайта. Именно детей и именно твоя целевая аудитория – мамочки. Расскажи, почему ты не стала сомневаться, а решила взять именно эту тематику? Ну, Во-первых, самым главным условием выбора тем для своего проекта было то, что эта тема должна мне очень нравиться. Она должна меня вдохновлять, зажигать, я должна быть в ней компетентна, я должна с удовольствием о ней говорить. Я выбрала свою любимую тему, и я считаю, что если ты занимаешься любимым делом, ты найдешь способ, как зарабатывать, и ты сможешь зарабатывать в этой теме. Во-вторых, неплатежеспособность такое очень, на мой взгляд, относительное понятие. Да, мама не готова, например, покупать какие-то дорогие вещи, дорогие тренинги, но купить что-то достойное, адекватное по цене и то, что поможет в ее отношениям с ребенком, она сможет. А кроме того, я была и есть сама мама в декрете. Я понимаю, что в средствах, да, ты ограничен, но, если тебе действительно что-то нужно, ты найдешь на это деньги. Ну, конечно, меня муж поддерживал, он разрешал мне, мне требовал никакой отчетности за каждую копейку, разрешал мне учиться. понимаешь, что для меня это важно. Ну и, конечно, я ориентируюсь на определенную телевую аудиторию, на определенный ее доход, такая вещь тоже есть. Еще один аргумент, я считаю важный, что на детях люди экономят в последнюю очередь, то есть там себе что не купишь, а ребенка не обидишь, но, ну, соответственно, своим отношением с ребенком ты тоже будешь уделять время и деньги. Настя, вот сейчас ты находишься в путешествии, у тебя двое детей и ты продолжаешь заниматься своим бизнесом. Вот скажи, а не было у твоих деток ревности, то, что ты посвящаешь время не им, а именно своему бизнесу? Да, это наше первое путешествие в Азию, мы сейчас в Таиланде. Поскольку мой муж ограничен временем отпуска, то путешествие не на всю зиму, конечно, но достаточно длительное. И, ну, что сказать, совершенно мои перемещения никаким образом не влияют на мою деятельность, потому что здесь есть интернет, значит, я могу работать. Более того, я бы вообще не называла это работать, потому что ты занимаешься любимым делом в прекрасном месте, что еще нужно. Когда ты работаешь в офисе, у тебя есть какое-то желание сбежать, в что-то кто не видел, никто не слышал. А здесь ты, ну, приехал в одно место, приехал в другое место, занимаешься своим делом и все хорошо что касается моих детей и их ревности к моей работе, то я изначально работала над этим вопросом. У нас в такие отношения, которые помогают мне в общем и заниматься детьми и работать. справилось что мама работает, мама никто не отвлекает. Вот. Ну о том, какие мы отношения устанавливали в этом я подробнее тоже расскажу. И, ну, конечно, работу в детский сон никто не отменял, но злоупотреблять этим нельзя, потому что, если будешь ну, не то, в общем-то, отношение к детьми сильно повредит. У многих мам есть серьезная проблема, что они очень сильно любят своих детей и с самого рождения просто-напросто их привязывают к самим себе, а потом становятся их рабами. Вот. Расскажи мне э, три пункта, с чего нужно сделать маме, которая уже устала от того, что она рабыня своих детей. Что ей нужно сделать, чтобы освободиться от детского рабства? Есть маленький секретик, который помогает жить здесь некомфортно. И я этот секретик, мне кажется, разгадала. То есть э... Залюбить ребенка нельзя, нельзя дать ему слишком много любви, а вот в гиперопеке иногда можно дать слишком много, И это может испортить. Поэтому не уменьшая количество любви, мы просто идем несколько другим путем, мы даем так называемую властную заботу. Это любовь, контакт, безусловное принятие, но при этом это позиция родителя, который всегда принимает решение. И именно решение родителей является главным и основным. Ребенку от этого, как ни странно, комфортно, он более спокоен, менее тревожен и более послушен. Если говорить о трех конкретных шагах, как сделать ребенка самостоятельным, то первое, мы устанавливаем привязанность и даем необходимое и соответствующее количество внимания, любви, заботы, то, которое нужно ребенку в конкретном возрасте. Второй шаг необходимый – это мы создаем адекватную развивающую среду. Если мы хотим, чтобы ребенок самостоятельно, например, выбирал игрушки, то мы должны учесть очень много факторов. Сколько этих игрушек должно быть? Сколько ему по силу убрать в конкретном возрасте? Куда он это будет убирать, Приготовлено ли место? Есть ли вообще место у этих конкретных игрушек? Насколько это место ребенку доступно? Насколько доступна коробочка, в которой нужно эти игрушки собрать? То есть надо очень-очень много шажочков продумать и как только эта среда создается комфортно, ребенок не чувствует себя как рыба в воде, он в образом начинает сам за собой убирать, сам одеваться, сам кушать, потому что стремление к самостоятельности у ну, ребенка просто природное. Нужно лишь немножечко расчистить ему тропинку. Ребенок рано или поздно станет самостоятельным и просто мы зачастую процесс очень торопим. А важно, чтобы он происходил своевременно. И ребеночек, в общем-то, отойдет от мамы, будет самостоятельным, будет развиваться свободная игра, но при условии да, пред, предыдущих, выполнения предыдущих двух пунктов, обязательно любовь, забота и безусловное принятие. Ну, вот примерно так. Спасибо большое, Настя, за ответы. Я думаю, что мы еще неоднократно с тобой поговорим. Ну и спасибо за вопрос и пока-пока. Девчонки, обязательно подписывайтесь на вебинар Насти и, конечно же, получайте результаты и уже перестаньте быть рабами офиса и рабами детей. С вами был проект ValimusOffice.ru и я Юлия Рейш. Пока-пока.